Всем привет! Вы на канале «Как "Заработать в интернете" и в этом видео мы будем с вами зарабатывать бесплатно криптовалюту без вложений с такого сайта, называется Фьюра. посещаемость на данный сайт 789 тысяч пользователей и в основном это вот Россия, Индонезия, Украина, Бразилия, Казахстан. Сайт платит, мы его в конце видео проверим на платежеспособность. У меня вот 78 миллионов Сатошиков, не Сатошиков, а монет. Монеты можно обменивать на сатоши. И здесь пишут, минимальная сумма вывода составляет 30 миллионов вот этих вот монет. Эту сумму можно заработать за 15 коротких ссылок. Здесь мы можем выводить криптовалюту Файера, Трон, одна монета от 0,85 Сатошиков. Лайткоин и Даги Но это уже на ваш выбор. Чтобы здесь зарабатывать, переходим. Вот Кран здесь есть. Здесь каждые 5 минут можно зарабатывать по 80 тысяч коинов. Разгадывая капчу. Раз в 5 минут. Нажимаем вот. Я не робот. Если выскакивает сайт рекламированный, мы его закрываем переходим опять ну, таким способом админ и зарабатывает вот с этих вот экранов за счет рекламы если не будет реклама не будет вот такой вот халявной раздачи там мы можем зарабатывать криптовалюту абсолютно без вложения я думаю это и так всем понятно и антибот 216 3-211 нам надо Чуть-чуть я ошибся. Ладно, сейчас заново пройдем антибота. И собираем свою награду. Антибота, видите, я не прошел. Неправильно ответил. Сейчас заново все ответим. Капча, где наша капча? Вот капчу разгадываем. Здесь выбираем самолетики. И здесь нам нужно... Вот, что здесь пишут? Выбрать. Даже не могу прочитать. И собираем свою награду. Вот так легко и просто мы зарабатываем 80 тысяч коинов. Далее здесь есть автокран. Это когда у вас есть энергия, можете перейти отсюда, просто открыть вкладку, пойти что-то делать и эта вкладка будет вам приносить вот эти вот коины. Есть еще вот веб-сайты, 15 штук вот их здесь пишут. Здесь вот за 5 секунд мы зарабатываем 10 тысяч монет. Переходим на сайт, ждем вот 5 секунд, разгадываем капчу и нажимаем кнопочку проверить велосипеды. Выбираем нажимаем проверить. Все, мы заработали 10 серий сатошиков и есть вот шорт это самое прибыльное, что здесь есть на этом сайте. Вот за один шортлинг мы получаем 2 миллиона Сатошиков. Вот там так и написали. 15 ссылок прошли и заработали минималку. Здесь вот 33 шортлинка на сумму 66 миллионов Сатош. И плюс мы получаем 3300 энергии. Ну давайте один шортлинг пройдем. Давайте вот самый первый. 2 миллиона получим вот этих вот коинов. Здесь нам нужно вот подождать 15 секунд. Можем походить по сайту, почитать, что тут пишут. И за вот эту вот рекламу админ получает какую-то там награду и делится вот с нами. Да, рекламы, конечно, здесь хватает. Ну, за эту рекламу нам платят деньги. И когда таймер вот подходит к концу, нажимаем нажмите здесь. Продолжить. Убеждаемся в том, что мы не используем никакие автоблокировки рекламы, потому что данные сайты не будут нам платить. Если вы используете блокировщики рекламы перед сбором на данных кранах, советую всем отключать все блокировщики которые у вас есть чтобы спокойно можно было зарабатывать крипту абсолютно без вложений и вот таймер подходит к концу нажимаем нажмите здесь и продолжить перебрасывает еще на один сайт разгадываем капчу так, здесь выбираем автобус и нажимаем продолжить еще один сайт, 15 секунд ждем и нажимаем продолжить. Вот это получается должна быть последняя ссылка. Ждем 8 секунд. Рекламу можно закрыть и нажимаем получить ссылку. И зарабатываем 2 миллиона коинов. Нажимаем хорошо. И теперь давайте проверим данный сайт на платежеспособность. Переходим вот приборная панель. На счету у меня вот 82 миллиона коинов. Я здесь выбираю вот трон. Перехожу вот, на свой Faucet Pay. Нажимаю здесь депозит. Ищу здесь трон. Вот. Проверяем, чтобы все сходилось. И нажимаю здесь отозвать. Итак, good job. Вот такая сумма пришла мне на баланс. Перехожу на свой кошелечек. Нажимаю на главную. И вот она, выплата Феора 07TRX. 23 июня, кран платят, кому он интересен, все ссылки я оставлю в описании, переходите и зарабатывайте. На этом меня все, ставьте лайки, пишите свои комментарии, всем желаю отличных заработков и всем пока.